Больше всего человеку мешает страх. Вы знаете, если читать Библию, то очень часто повторяются в Библии следующие слова. Пусть человек больше всего боится Бога. Пусть боится Бога больше всего. Это я говорю о Библии. Дело в том, что очень часто люди говорят читайте Библию, читайте Библию. На самом деле такие люди подразумевают чтение и Евангелия, Потому что Библия и Евангелие между собой отличаются. Почему? Дело в том, что Четверокнижье Библии, оно является старой, ну как бы ветхим заветом или историей иудейского народа, а Евангелие это новая история иудея, который находился и который спас людей, там спас иудеев, ну и как правило всех остальных наверное тоже. Тем не менее, я за Иисуса Христа, но это Евангелие. Когда мы читаем Библию, то именно в Библии мы можем многократно прочесть слова, где говорится о том, что самое важное – это страх перед Богом. «Убойся Бога», «Побойся Бога», «Пусть убоятся Бога», «Пусть испытывают страх». Мне это в самом начале, когда я читал, это было еще в 13-14 летнем возрасте, первый раз прочел, прочел Библию, потом второй и третий раз прочел в зрелом возрасте, от корки до корки, включая псалтырь, включая там, псалтырь Давидовой стихи, включая притчи Соломона, я это все читал от начала и до самого конца, и Евангелие читал, и Иоанна Богослова, которое принято православной церковью и не принята католической церковью, но тем не менее, там и старцев разных читал и тогда. И и, и Талмут читал тоже. Так вот, когда пишется очень часто и часто повторяется о том, что да убоится, пусть страх будет перед Богом и так далее, то мне это коробило, я думал, да что ж такое, да убоится, да что ж такое. Потом, со временем, когда я стал взрослее, я понял, на самом деле это элемент такой, который позволяет человеку справиться со своими внутренними страхами. Не нужно бояться то, что есть перед тобой и в тебе. Нужно бояться Бога, это единственное, что нужно бояться, об этом и сказано Богом, о том, что Бог тебя создал и бойся только Его, а всего остального не бойся, уповай на Бога, Бог тебя создал, пусть Он и боится за тебя, а ты бойся Его, тогда все остальное тебе будет не страшно, вот что имелось в виду в этом. Если ты не боишься бесконечно Бога, то всего остального не нужно бояться. Все остальное в руках Всевышнего. Бойся Бога, а в остальном будь бесстрашным. Именно об этом и сказано. Это своего рода такая тайная медитативная практика. Медитация на то, что ты убоишься Бога, которая позволяет тебе, кроме этого приоритета, не иметь больше никаких страхов. Отлично. Вот видите, эзотерика и в Библии.